здравствуй мир я сегодня на поиске дня backland 109 старая новая лыжа старый старый старый не знаю кто уже там я запутался в них уже 109 автомат а, с новым новой версии это с новым вот этим вот носком носком таким небольшим ложечным носком очень маленьким взятым со старшей модели бенчетлер больше изменений я в ней не заметил, ни в конструкции, ни в катании По-прежнему это осталась очень такая ровная, стабильная, быстрая лыжа Требующая скорости, тяжелая, жесткая, уверенная для продольного, в общем-то, мочилого Хотя на поперечном скотчине, на разбитом склоне она тоже как бы отрабатывает хорошо Но за счет своей жесткости и ровности бокового выреза она не шалит, не рыпается, не дергается, не ищет своих путей В общем, как бы она такая осталась и в принципе не без изменений Лыжа для хорошего уверенного катания в рамках какого-то универсального а, такого в рамках курорта С сочетанием целина не целена, То есть без применения ходьбы, там каких-либо скитуров, лазаний Ну или какие-то короткие вылазки, потому что, в общем-то, лыжа тяжелая Да и, честно говоря, для хорошей целины дубоватая вот, носок, не могу сказать, что прям вот я так вот, прям почувствовал, что вот все там, там и все решилось. Ну, во-первых, я не помню у этой лыжи проблемы, которую можно было этим носком решать. Как бы она так, в общем-то, была на самом деле достаточно поворотливая всегда. И при загрузке носа, что жесткость носа позволяла всегда у нее делать, она, в общем-то, хорошо вваляла всегда. С подплытием у них тоже как бы не было проблем. То есть у них и рокер большой, да и ширина хорошая. Что решал этот носок, не знаю. В общем-то, ничего мне лично сейчас в катании не прибавил. А, какие с ним могут быть проблемы, да? То есть, вот а, пытался карвить на них. Карвят они отлично, как и карвили раньше. Носок не мешает зарезаться, в общем-то, потому что... Не знаю, даже не хочу в теории. но в общем, не мешает. То есть нарезанной дуге лыжа зарезается, в общем-то, и уходит. И, в общем-то, даже держит. Единственное, что требует скорости и не дает заваливаться, уходить за окном на пологом склоне без скорости. То есть, ну, как бы ей не хватает. Это нормальная тема для лыж такого радиуса То есть она здесь ничего такого теорического не показала. Ну, в общем, вот как бы и так. Носок, ну не знаю, то есть если кого-то он пугает, то в общем-то отбрасывайте свои волнения, ничего такого страшного с не стало. Значит, э кому подойдут. Ну и как как и прежде могу советовать такие лыжи людям, которые вроде бы э Успешно катается, достаточно неплохо Имеет большой стаж катания в рамках подготовленной жесткой трассы Но хотят выйти в какой-то фрирайд В целину, но при этом тянут а, Привычки и ценности катания трассового катания Вот туда, вот, за вне трассы То есть хотят лыжу грузить Хотят стабильного резаного ведения Хотят какой-то цепкости, хотят какой-то вот этой универсальности Хочу и там, и там Но ну, не важно, что ни там, не там, не в полный газ Но как бы хочу, вот, чтобы вот везде Хочу, чтобы по жесткому склону По вельвету Потому что ну, не могу расстаться с старыми привычками вот и хочу при этом не отставать от товарищей которые мочат на нормальных мягких лыжах в селении широких вот в принципе да вот это амут. ну вот и все хотя я бы вот в рамках современного фрирайда сказал что это скорее уже становится исключением потому что вес лыжи как бы собственно сильно ограничивает уже теперь ее применение хотя в общем то есть много уже достаточно легких лыж которые обладают ну, уже не то, что не худшими, а где-то, может быть, и лучшими характеристиками в каталоге. Хотя, в общем-то, лыжа однозначно топовая, однозначно рейтинговая, но вот с таким немножко скосом на трассовую стилистику катания. Ну вот, в принципе, все. Я пошел за следующими. Подписывайтесь, ставьте, ходите кататься чаще. Встретимся вне трассы на трассе, на таких лыжах. Пока!